Во всех институтах поощряется по-разному, зависит от деканата. Но я знаю, что у ребят, кто учится на бюджете и кто успешно сдает сессии, получает стипендию, у них неплохие надбавки к стипендии. В ближайшем времени ребят ожидают плавание, а также челночный бег и зальные виды упражнений, такие как пресс, прыжок с места и подтягивание. Диана жиленкова Виолетта Басова, Универ -Ньюс.